Друзья, доброго времени суток! Сейчас я вам представлю проект с функционалом в таком объеме, которого нет на рынке до сих пор не, и не было. Что имеет данный проект под названием Верекс? Первое. Это мультивалютный кошелек для хранения транзакций самых востребованных в настоящее время криптовалют. Кошелек постоянно пополняется все новыми криптовалютами на основе мониторинга рынка. Второе. Это возможность инвестировать свои средства за очень большие проценты в сутки. Проценты начисляются ежедневно в зависимости от того, в какой проект вы вошли. Третье. Возможность делиться с людьми информацией об этом бизнесе и участвовать в построении своей структуры, от которой будете получать вознаграждение в процентном выражении. Вознаграждение очень нехилое. Четвертое. Запустится внутри компании обменный пункт, где партнеры, договариваясь между собой, будут менять различную криптовалюту, кому какая нужна в данный момент. Пятое. Запускается рабочая площадка, где будут... Сигналы от компании на покупку или продажу какой-либо криптовалюты. Здесь мы сами сможем по сигналам торговать криптовалютой, как на бирже. Шестое. Запустится IP-технология, где мы сможем напрямую рассчитываться за товары или услуги через кассовые аппараты партнеров нашей компании. Это кафе, магазины, метро и так далее. Будем рассчитываться на прямую криптовалюты. За это также будем иметь свои бонусы. Для более подробного ознакомления с компанией смотрите данное видео до конца. Доброе время суток, друзья. С вами Сергей Костромин и мой спонсор Света. Я только что зарегистрировался в компании Virix. Эта компания я о ней практически ничего не знаю, поэтому сейчас Свете вопросы кое-какие задам, а вы послушайте нас. Свет, как ты пришла в эту компанию? Чем раньше занималась? Я пришла в эту компанию, как-то сходила в кафе, и там встретила Сергея Захарченко. Да, вот меня. Всем привет! Этот человек меня привлек. Он, одет, он был одет презентабельно, в костюме, очень интеллигентный человек. Он рассказал мне о криптовалюте, хотя я далека от этого была вообще, но слышала что-то о биткоинах. Было одет вот так, но... только с галстуком. <смех> Нормально. Вот он рассказал мне о криптовалюте, и меня это очень заинтересовало, вот. и я сразу же отключилась в VELOX. Вот что это за компания? Это инвестиционная компания это инвестиционная. или это биржа все-таки? Что это такое? Как ты себе ее представляешь и что у тебя получилось? Это инвестиционная компания. До этого я работала <coughs> шейном. <Вот. coughs> и решила увеличить свой доход. Решила пойти за Сергеем за мужчиной. И как это получилось? Вот получилось у тебя, а что получилось? Вот я пока пришел, у меня еще ничего нет, я еще не инвестировал, еще ничего не знаю, как же, у тебя хорошо у домохозяйки, домохозяйки получилось? Но я сразу же инвестировала, деньги, взяла эфир, в первую очередь. Вот. Мне что-то понравилось, что проценты шли, идут вернее, каждый день. То есть я могу проценты снимать каждый день. А вот с какого времени ты здесь работаешь? Да, с начала декабря этого года. И какой у тебя сейчас ежедневный доход? То есть я сейчас снимаю по 10-15 долларов. Ежедневно? Каждый ежедневный? день. Ничего себе. Если вот так посчитать, то это в 10 дней это примерно 100 долларов выходит. Я удивлена, за, да. за месяц это 300 долларов. Для начала это даже очень неплохо. Это очень хорошо. А как ты выводишь вот эти заработанные деньги? Эти деньги я повожу через обменник <coughs> на свою сберкарту. А в смысле трудно это сделать это простому это... человеку? Вообще не трудно. Вообще не трудно, да? В принципе, я то, тоже по интернету побродил, посмотрел, что это за компания, что это такое. И как-нибудь отдельно я сниму про это видео, когда сам поближе ознакомлюсь. Спасибо за внимание. Итак, всем здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Захарченко. Я помогаю регистрировать нового партнера по своей веточке. Партнер у нас сегодня Сергей Костромин который пришел к нам в компанию, компания Вирус. Итак, наблюдаем самые простые действия, нажимаем кнопочку регистрации, уже есть регистрационный номер э, моего партнера, да, под которым будет вот, регистрироваться Сергей. Пишем э, все просто элементарно. Так, и пароль вводим, да. Итак, сейчас вводим пароль и заходим в компанию. Ну, компания сейчас запросит у нас почту. То есть это двойная верификация происходит. Нажимаем кнопочку регистрироваться, и дальше в путь. Заходим на почту. У нас есть входящая, как мы видим. Пожалуйста, вот. Подтверждаем. Здравствуйте, Сергей. И вперед. Вот он нам опять предлагает войти через email и опять предлагает нам ввести пароль. Все, мы зарегистрировались. Теперь мы в кабинете у Сергея. Сергей, поздравляем тебя. Теперь Спасибо. Ты, теперь ты у нас теперь партнер. Теперь, теперь мне осталось пополнить депозиты. Пополнить депозиты, да, и совершить инвестирование в компанию. То ну, есть... это я уже разберусь дома, наверное. Да. Как и что, и сниму видео, как это у меня получилось. Вот все здорово. Ну. Теперь вот Сергей, Здравствуйте, Сергей. Друзья, да. Да. Здравствуйте, Сергей Захарченко, это спонсор Светланы. Да. То есть и мой вышестоящий спонсор выходит так. Теперь вам вопросы, Сергей. Как вы сюда пришли, чем раньше занимались, как вы инвестировали? Вы знаете, я всю жизнь занимался только психологией. И для меня было что-то далеко по поводу инвестиций. Ну, какие-то были фрагменты, чтобы где-то с чем-то что-то начать, чтобы был пассивный какой-то доход в жизни, потому что мы все понимаем, что заниматься своим делом, имея свой бизнес, я вообще предприниматель 20 лет, да, еще до этого был, имея свой бизнес, имея свои какие-то частные, скажем такие тренинги, да, я понимаю, что это все только завязано на мне. И сегодня жизнь непредсказуема, да. И приходит такое время осознания, что нужен именно пассивный доход, который в том, в той или иной мере всегда работает, даже когда ты спишь. Поэтому я пришел в эту компанию также по звуку, что существует некая криптовалюта, которая, как говорится, всех на устах сегодня, да. Многие об этом все знают. И... И вот как-то решил вот так все это рассмотреть. Конечно, меня пригласил непосредственно один из основателей компании, который у нас попозже, но я вас познакомлю, с Рустемом. Значит, вот он меня пригласил и показал мне основы, что такое криптовалюта, основы инвестиций в криптовалюту, как это все работает. Он мне рассказал про компанию Вирус и мне это очень сильно заинтересовало. А так, конечно, я занимался психологией, мне как-то вообще честно. Mm -hmm. я, вот, благодаря этому человеку я ну, стал что-то немножко разбираться. Сергей, а как вы давно в этой компании? Вы знаете, мне вообще так э, проявилось, что в компании я здесь с ноября месяца, и я говорю еще раз, я познакомился с этим человеком, да, который мне ну, смог донести mm -hmm. э, пониманием жизни, что мы не застрахованы ничего в этой жизни, да, это просто самопонимание, что у каждого должен быть какой-то иной доход в чем-то, да, где-то. И благодаря ему вот я здесь с 1 ноября. С 1 ноября этого года, 17 -го года, да. А что вот вы посоветуете, допустим, людям, которые захотят быть в этой компании? Что здесь такого, что вас действительно привлекло? Вот Света говорила, что ежедневные начисления и прочее. Вы что, чего сейчас добились? Вы знаете, исходя из нашего разговора с Рустемом, у, у меня немножко мужская логика, да, понимание перспективы жизни и дальнейшего развития, то есть как самой компании, как моих инвестиций. Да, Что-то у меня такое... Прошел такой момент, что я понимаю слово биткоин, стал понимать, я разобрался в этом, да, очень много прочитал, посмотрел много роликов ведущих специалистов, очень много роликов э, миллионеров, да, вот особенно по американскому взгляду, как все смотрится. Япония, когда вступила, то есть разрешила крипторынок у себя, да, вот эти все политические данные, да, я все посводил и я понял, что э, сейчас все-таки время-время криптомира. Да, это вот как раз эти заоблачные технологии, инвестиции. И мне почему-то настолько это все вскипело в голове, настолько у меня прям загорелось желание. Я, ну, наверное, недолго думая, я приобрел некую сумму, конечно, не без банковского участия, тоже обратился в банк за помощью, да. Я приобрел себе 1 ноября несколько биткоинов. Сегодня... Тогда был биткоин по 6,050. 6 тысяч долларов 50 центов. Значит, 50 долларов, да? Ну, на сегодня я честно доволен. Какой бы сегодня курс не был, я знаю, что биткоин дойдет и до миллиона долларов, потому что это тот экземпляр, который не тиражируется, не распечатывается. Он добьется своего 21 миллион и выйдет больше, их не будет. Но я не зря говорю Людям задаю вопрос, так как занимаюсь психологией, да, я еще сам люблю физику и все такое, материальный мир, да. Я говорю, назовите мне хоть одну единицу сегодняшнего измерения, которая неизменна. Молоко, что там, компьютер, а да, неизменно. все стареется, да. меняется, да. Нету, деньги подержал, нету. А что неизменно? Что нельзя вот тиражировать, что неизменно? Закрываются предприятия, Да. Ну, схлапываются планеты. Вечному ничего нет. Поэтому только биткоин. Да. И тем более, что сейчас биткоин уже протестировал 19 тысяч долларов за одну монету. Что будет есть, после Нового года? Ну, об этом все понимают, что его цена будет минимальная. Это миллион долларов, это только начало. Да. Поэтому то, что сегодня я вижу на рынке, там говорят, ох, 20 тысяч, там будет там, 15 сейчас, там, да, вот немножко корректируется к Новому году. Вы знаете, там еще не начинали в него инвестировать, да. Это он еще просто пустой, так как говорится, купить, смотреть на автомобиль шикарный, да, и говорить, пока он только стоит копейку, да, а mm -hmm. что же он потом будет завтра стоить, да, когда вот у него вот такие вот есть способности этого биткоина. еще раз говорю, потому что это величина, насколько я понимаю, да, которая неизменно и будет ровно 21 миллион биткоинов. Mm -hmm. Ну, сегодня это 7,5 миллиардов населения. И только из этого мне пришло какое-то понимание, что каждый захочет себе иметь фрагмент биткоина. А по сегодняшней политике у нас рынок пользователей биткоина всего лишь 2-3% населения земного ну, уже шара. Земного шара да. И поэтому если взять 10% населения земного шара, то это уже будет за миллион долларов. Еще, да. еще летом. Оракулы раз, различных мастей предвещали, что к Новому году биткоин будет стоить всего лишь 8 тысяч долларов. А, а он, вы, да, да, он да, да, выскочил да. больше, чем в два раза. То есть он уже был по 20. Сейчас да. идет коррекция, потому что люди меняют криптовалюту на бумажные деньги, на фиатные деньги это для того, чтобы купить подарки к новому году и прочее и что будет к концу января 2018 года никто не знает но я думаю, он вылетит далеко-далеко за 19 тысяч долларов и за единицу можно не сомневаться поэтому я вот прикинул тут тоже все и решил здесь зарегистрироваться и инвестировать как я буду инвестировать я отдельно дома видео сниму ну, покажу и вставлю в вы знаете, Сергей, я извиняюсь, перебью, вы сейчас очень хороший фрагмент сказали. Я когда ходил с фиатными деньгами, да, ну, как говорится, как обычный житель mm -hmm. страны нашей, России, и так получилось, что я из фиатных денег приобретал биткоин. Mm -hmm. А сейчас вы правильно говорите, у меня фиатных денег нет, у меня в кошельке буквально 3-10 тысяч больше не скапывается, mm -hmm. потому что я не понимаю, зачем они. Да? Мы все равно все привыкли рассчитываться уже по картам, уже они электронные. Конечно. До сегодня, мне да, мне приходится с крипторынка выводить уже фиатные. Для меня это уже, Из извините, как бы расставание с чем-то на материю. То есть это уже совсем другой процесс обратного мышления. Это всего лишь стало за месяц, полтора месяца прошло. Сергей, у меня еще один вопрос. Конечно, наших зрителей, наших будущих партнеров интересует, что у вас творится на самом сайте. А вы, вы можете это, продемонстрировать, продемонстрировать что у вас, что есть на сайте. Ну, маленький экскурс сделать. Угу. И примерно так, как с, ним, как с ним работать. Да, без проблем. Давайте прямо сейчас покажу. Да? Всем привет, дорогие друзья! Вот с вами Сергей Захарченко. Я хочу продемонстрировать сейчас свой рабочий кабинет компании Virx. Ну, здесь все просто. Именно что компания Virux является мультивалютным кошельком, кошелек это когда денежки находятся вот здесь. То есть, ну, я недавно вывел, да, просто сегодня начало рабочей недели. Я обычно ввожу все это либо в субботу, либо в воскресенье. Сегодня у нас 26 число. Декабря семнадцатого года, кстати, всех с наступающим Новым годом, если кто успеет посмотреть этот ролик. Это вот здесь у нас прописывается курс э, биткоина, курс латкоина, курс эфира и ку курс датчкоина. но ну, это как бы основных криптовалют. Вообще, кошелек является сам по себе мультивалютным. А валют здесь э, очень много. Вот э, мы продвигаем. Да, пожалуйста, есть и Ripple, и Dogecoin, и Monero. Пожалуйста, кэш Cash. И потом покажу, какие валюты у нас еще готовятся. А, в чем простота работы самого кошелька, да? То, что вы очень просто, а, например, у меня на кошельке сейчас видно, да, вот немножко тут вот, есть биткоинов ну, осталось, сейчас человеку партнеру отправил. То есть вот именно баланс 0,0 какой-то, да, вот тут 50 долларов эквивалент, в долларовом эквиваленте, да, 50 вот каких-то биткоинов 37, да? Что мы делаем? Либо просто отправляем партнеру, нажимаем кнопочку Отправить, пожалуйста, адрес получателя, сумму, которую вы желаете отправить. И нажимаете кнопку Отправить. То же самое на системе пополнить. Пополнить кошелечек. Да? Вот. Копируем ссылочку. Вот адрес. И на этом все Вот у нас идет пополнение. Дальше. Это все, что касается кошелечка. То есть этими суммами можем распоряжаться в любой валюте, которая здесь есть. Далее рассматриваем систему проекты. В проектах мы сейчас наблюдаем все те же вот, пожалуйста, фиатные валюты, да? Это вот пишется дивиденды суточные от 0,53 до 0,78, в зависимости какой пакет. И здесь же есть вот опять же я перехожу на биткоин потому что мне это больше всего нравится валюта я вижу в ней большие перспективы и вижу что только от биткоина корректируются все остальные валюты на рынке и на бирже итак нажимаем кнопочку инвестировать и смотрим что нам предлагает компания компания нам предлагает несколько пакетов на сегодня их 5 и вот разберем самый элементарный как пакет fast Значит, это от 0,0015 биткоинов до 0,1 биткоина. И инвестиция, срок депозита 90 дней, выплата дивидендов 0,38% в день. Итоговый процент за 90 дней составляет 34,2%. И есть такая называемая графа «возврат депозита». Все. И вот мы сейчас просматриваем ультра, смарт, да. И вот, например, уже это от 0,5 биткоина. Здесь мы уже рассматриваем на 360 дней депозит годовой по 0,62% день. И того мы приобретаем 223,2%. Но возврата депозита нет. Ну, в связи с тем, что процентов я почему здесь выбрал, тоже инвестировался, один из пакетов взял в связи с тем, что процент высокий и выплачивается мне ежедневно, я собираю каждый день сумму в биткоинах определенную и инвестирую в другие портфели и в другие криптовалюты. То есть это мне дает возможность больше распоряжаться большим процентом, скажем, своих денег, пока они крутятся в течение года. Ну, каждый выбирает сам свой пакет от надобности, от своей теории, скажем, и, скажем, от своего взгляда на жизнь, от своих возможностей. Итак, мы идем дальше. У нас еще есть такая графа, как мои проекты. Это то, куда я уже инвестировал, там, где я уже работаю. Да? Вот один из моих проектов здесь кабинетов. Это 0,5 биткоина. Стоит итоговая прибыль мне насчитали 0.7 биткоина. Это за 3 месяца, по-моему, здесь у меня инвестиция стоит. Значит, вот дивиденды, пожалуйста, и доступно. Есть даже, смотрите, теперь внимание, да, это я прямо сейчас записываю. Есть кнопочка «Вывести». Сейчас это находится в работе отдела трейдеров. Они выводят мне ежедневную прибыль. И моя задача элементарная, раз в неделю, либо там хотите каждый день, я вывожу на кошелек. То есть э, инвестированные деньги я не могу взять, потому что они закрыты в работе трейдеров. А то, что я вывожу на кошелек, это мое пользование средствами здесь сейчас в любой момент, круглыми сутками. Вот я нажимаю кнопочку «Вывести», сейчас ждем секундочку и смотрим. Видите, уже перепрыгнула сумма, да? Теперь у нас образовалось, еще прибавилось там порядка... 30-50 долларов бывает там, да, смотря какой курс биткоина. Когда курс был по 20, мне реально приходило по 40 долларов за каждый день с 0,5 биткоина. То есть, ну вот тут эфир немножечко тут какой-то есть. Дальше я могу вам объяснить, как все происходит. Это же здесь можно приглашать людей, и вы за это тоже будете скажем одарены компанией за приглашение потому что вы создаете пол трейдеру я сам торговал в прошлом году торговал на фиатной валюте и лично как для меня нет разницы торговать ставить клик на 100 долларов или на 10 тысяч долларов просто интересен сам факт и работа самого факта Поэтому, если мы создаем пул трейдеру, да, это мы создаем пул компании, обогащение как и трейдера, вот так и нас каждого. Да? Вот только за это в приглашениях, из, из за приглашения нам компания дает вознаграждение. То есть за увеличение пула трейдеру. Итак, я вам показываю. да, Вот это мои, скажем, инвестиции, мои проекты. Теперь далее. А, есть, так скажем, называемая карьера, что касается по увеличение партнерской линии по привлечению партнеров на этом можно зарабатывать можно просто инвестировать а можно просто зарабатывать еще работая с партнерами до да? смотрим очень интересный факт это не везде так в компаниях бывает смотрите при депозите от 10 долларов тут показано да и у вас открывается первый второй уровень вот уже это статус старт то есть вы с первого-второго уровня уже начинаете зарабатывать там 5,2%. Но смотрите, как как обычно в сетевых компаниях делается да, 5, 2, 2, то есть на уменьшение, вроде бы правильно, но теперь обратите внимание, вот здесь, да, вот смотрим. Идет на увеличение 3, 4, 5. Получается весь смысл у нас э, в четвертом, пятом, шестом уровне. Ну, это для себя понял, и сейчас, э, так как я... Только сейчас стал инвестором, и все равно так получается, что я не могу молчать. В связи со своей деятельностью, да, я рассказываю людям, показываю, что есть некий пассивный доход, тем более в криптовалюте, куда переходит сегодня весь мир, скажем, за облачную технологию, в новую экономику. И я инвестирую просто в новую экономику и при этом зарабатываю деньги всегда. Да? Это наше будущее. Я просто показываю, получается, что у меня партнеры приходят сами. И на этом у меня происходит так называемая э, линия сетевого маркетинга, наверное. Да, когда я ни разу этим не являлся, ну так у меня сейчас приходят в жизни. Да. Итак, когда я дошел уже по партнерам до 3, 4 уровня, я стал получать уже другие проценты. Когда у меня уже выходят на шестой уровень э, партнеры мои, то я получаю те же самые 5%, как будто это сделал я. Да, у меня вот сегодня уже менеджер, я в компании сейчас покажу. То есть и все это буквально за короткий срок времени. Итак, сейчас переходим в следующую графу. Я пригласил только всего лишь три партнера. И работаю с тремя партнерами. Вот тут есть э, некая графа моя структура. Вот мой личный э, вклад на сегодня в долларовом эквиваленте да, 3200, когда он был доллар по 19, э, биткоин по 19. Здесь стояла другая сумма, порядка 5000 долларов. Но это просто в долларовом эквиваленте. То есть оборот средств сейчас в моей структуре за буквально месяц э, составляет 35 тысяч долларов. Вы уже видите, да, при том, при всем, что я... Не сетевик. Инвестором я стал буквально месяц назад, с начала ноября. Так просто получается, что люди меня слышат и становятся моими партнерами. Теперь я менеджер. Вот это все структура. Итак, поехали дальше. У нас есть. Вот у нас сейчас есть новая графа торговля, которую включили буквально неделю назад. Как уже было заявлено, что компания ничего не говорит, а просто делает. И поэтому я пришел сюда, потому что есть продуктовая линейка, которая, в принципе, аналогов сегодня в интернете нет. Этой продуктовой линейкой я вижу, что это натуральный обменный пункт внутри компании, пока еще он еще не привязан да? а к внешнему фактору, пока к сберкартам и ко всему. Да? Но это сейчас все уже будет сделано. Это перспективы компании. Также перспективы компании, я так краем уха слышал, что здесь скоро будет рабочая площадка, будут сигналы, и мы сами сможем уже продавать здесь же мгновенно какие-то валюты, какие-то валюты мгновенно приобретать. То есть это все вот на этой торговой площадке. Все, создается запрос, все работает. И вот для тех, кто немножко понимает, что это не просто криптовалютный кошелек, это еще и... Есть система инвестирования ваших же денег. да, И есть еще так называемая графа наш API. API технология ⁇ это, насколько заявлена компания, это система подключения обычных кассовых аппаратов. То есть любой бутик, любое производство, любого предпринимателя да, на Земле мы можем подключить сюда в систему. И вы просто представьте, когда сейчас это будет уже разрешено вы э, зашли в кафе подключили к себе в систему кафе второе, третье, как, каким-то образом да, договорились, партнер согласился и он пропускает через кассовый аппарат а, средства но этот партнер, владелец кафе, а, здесь же ставит автоматом через свой обменный пункт который мы сейчас видим, да, обменный пункт ставит через обменный ну, пункт, например сегодня вся касса его, его идет например в риплы, а, завтра ему выгодно, чтобы все шло в коины какие-нибудь, коины. Там, еще куда-то, да, в эфиры или в биткоины. То есть, и сам он регулирует, куда собирает кассу с сегодняшнего дня. И тем не менее, пока он собирает кассу с сегодняшнего дня, потом это все также будет инвестировать. То есть, хранить у себя на кошельке это одно, а инвестировать еще плюс получать проценты к тому, что сама криптовалюта растет постоянно, постоянно в спросе. И еще трейдер вам будет давать порядка 10-18 процентов в месяц. Люди еще инвестируют, и получается, что у вас падает на ваш счет, да, как я уже показывал, в той валюте, где партнер инвестировал. И поэтому вы можете завтра утром проснуться, и у вас могут появиться и дайчкоины, и риплы, и не понять, что откуда вы, откуда стекает все по структуре. Да? Вот этим хороший этот мультивалютный кошелек, где у вас просто приходят деньги, реальные цифровые деньги завтрашнего дня. Да? Ну, Тут есть поддержка, скажем, профиль, где вы можете взять свою регистрационную ссылочку, пожалуйста, копируйте и высылаете партнеру. Ну, в принципе, и все, дорогие друзья. Я вам показал работу криптовалютного кошелька компании «Вирекс». Всем желаю удачи, желаю всем крепкого здоровья, хороших криптовалютных кошельков. Я уже не говорю о простых денег, о да, какой-то удачи, которая всегда была на протяжении всех лет, всего этого времени. Сегодня, с 2018 года, мы вступаем в новую эпоху, эпоху криптовалютного мира где мы сегодня видим уже перестраивается и банковская система и признают государство, то есть ребята давайте ловить удачу вместе, всем пока всем привет дорогие друзья вот мы сейчас здесь с представителем Башкирии по компании Вирекс Рустам Сираев. это непосредственно лидер компании, основатель скажем компании и может быть пару слов, если вы расскажете сами о себе, как вы пришли в компанию, чем она вас заинтересовала, эта компания, может быть какая-то вам известная история компании и э, что из себя представляют основатели компании. Скажите, пожалуйста. Добрый день, друзья. И на самом деле в начале октября, когда мне рассказали о компании, я до этого занимался уже криптовалютой. В компании в которой был всего лишь один кошелек биткоин кошелек и мне стало здесь интересно когда я узнал то что здесь объединено уже 6 криптовалютных кошельков было плюс была зона рублевая как я ее называю фиатная, евро доллар и рубль и уже на сегодняшний день сейчас у нас декабрь месяц уже 12 криптовалют это все объединено и такой компании с таким функционалом на территории России, на территории стран СНГ, на сегодняшний день я не знаю. Ребята реально за три месяца сделали то, что многие компании не смогли сделать за три года, будучи на криптовалютном рынке. И мне еще понравилось то, что у основания компании стоят реально программисты, которые участвовали в разработке программ по Сбербанку онлайну делали Киеве, да, то есть это профессионалы высокого уровня, которые несколько лет уже работают на криптовалютных рынках и не понаслышке знают все сущности, да, какие могут быть вопросы, вот эти все моменты, ребята непосредственно знают. Спасибо. Да. Еще один вопрос. Вот я думаю, всех зрителей интересует надежность компании. Вот вы как оцениваете вот этот фактор? Очень хороший вопрос на сегодняшний день. Компания зарегистрирована в Англии, да, и несколько основателей, это граждане Российской Федерации, ребята, девушки, девушка, да, одна, непосредственно 29-30 ноября, 1 декабря она прилетала в Уфу. Мы общались напрямую, напрямую общаемся с основателями еженедельно по скайпу. Задаем все вопросы. И что мне очень сильно нравится в этой компании, то что люди, ребята, они реально красиво делают. Не красиво говорят. Они просто красиво делают. И на сегодняшний день они дают рынку то, в чем непосредственно нуждается рынок криптовалют во всем мире. И я просто знаю там маленько предысторию, да, и знаю какие-то нюансы, которые есть в компании, я знаю не понаслышке, что как это все будет реализовываться. Эту тайну я сейчас то есть, не могу вам открыть. То есть Спасибо. компания, я понял, постоянно делает какие-то новшества, разработки, внедряется, потому что сам наблюдатель, я в этой компании с начала ноября, то есть, да, и все, что я сейчас просматриваю, что ну, у меня тоже есть какая-то логика в голове по соотношению с другим компаниям, которые занимаются криптовалютой, фиатными системами, да? я все равно понимаю, что именно эта компания работает на продукты. То есть могут много различных компаний заявляют о себе, что они работают с теми же криптовалютами, там, да? но у них нет продуктовой линейки. Но ну, мы сами понимаем, что если нет продуктов, то ну, компания – рейтинг да, слабоват. Здесь меня что привлекло, благодаря тебе, кстати, тем, что ты меня пригласил, да, мне понравилось, как ты меня приглашал, объяснял мне, что такое криптовалюта, ты мне объяснял, как я вспомнил, да, как это инвестиции, как это движение криптовалюты. Вообще, для меня это была фантастика, потому что на самом деле я занимаюсь всеми другими вещами, я земной человек, обычный. Да? И вот сегодня смотрю, что на самом деле эта компания, как говорится, не говорит, а делает. И на самом деле у нее продукты просто феноменальные. Я сравниваю да, с другими криптокошельками, да, там, где можно что-то купить, продать, сохранить. Да. И такие перспективы, как здесь, у нас сейчас появился уже инструмент обмена внутреннего, да, уже внутренний обменник появился, и сейчас ребята это дорабатывают. Я считаю, что это просто вот, э, какая-то находка для всего интернета, для всего, скажем, мира, наверное, да. То, что делают сейчас эти ребята. Это там еще готовится. Еще смотрю порядка 15 криптовалют сейчас выйдет у нас кошелек. Это настоящий мультивалютный кошелек. Мне честно это понравилось. Да. Сергей, вот есть какие-то вопросы еще? Я, ну... кстати, забыл представить. Это новичок, новый да, да. Поэтому у нас вот у него вопросы есть. Как ко мне, который пригласил, ну, Светлана, да, пригласил его мой партнер Светлана. И вот непосредственно к лидеру одному из представителей компании по башке. Это непосредственно так. Да. Я только зарегистрировался сегодня, поэтому мне вот, э, нужны какие-то знания, как я могу, допустим, на сайте их получить или где-то в чате там, что у вас для этого есть чтобы я мог больше разобраться. Я, конечно, понимаю, что вот эта штука, то, что там это как бы один кошелек, и там много-много-много-много криптовалюты. И да. она еще добавляется. Это да. очень удобно, когда все в одном месте. Потому что блокчейн сейчас, он ну, до того заелся, что он комиссию берет 20%. 20 это вообще обалдеть. Да, обалдеть. А здесь все бесплатно. <laughs> Внутри системы. Как вот это все происходит, где я могу узнать? Ну, желательно, чтобы в коротком формате и все четко-четко. Я понял ваш ага. вопрос, Сергей. На, на сегодняшний день я являюсь официальным спикером компании по средам. Я провожу вебинар на весь мир, у нас есть вебинарная комната, адрес есть во всех группах да, официальных в Телеграме, также где я непосредственно рассказываю по инвестициям, по маркетингу, по заработку. Также у нас в понедельник проходит официальный вебинар от компании, который проводит тоже наш спикер. спикер, да. Также у нас есть чаты, есть чаты от компании Фейсбук, Телеграм, ВКонтакте, есть группа в Скайпе, непосредственно у нас в Уфе проходят школы обучающие, да, непосредственно мы проводим школу, которая называется «Запуск новичка», где в течение полутора часов мы проводим как теорию, да, так и какие-то практические даем знания, обучившись и обучившись начав применять которые, человек уже может достаточно за короткий период времени выйти на результат. И уже есть такие примеры. Сейчас непосредственно у нас запускаются мероприятия обучающие по работе в соцсетях. Было вот первое занятие, да, сейчас будет еще три занятия. Так что присоединяйтесь, будем очень рады вас видеть. Поздравляю вас. Понятно. добрый путь. Спасибо. Да, Россия, благодарю, благодарю. Спасибо большое. Приятно был хороший, продуктивный разговор был. Благодарим всех наших зрителей. Итак, с наступающих нам нас Новым да. годом! Сегодня 26 7. декабря. декабря да. Пока еще 17 -го года. Итак, всем пока. Друзья, друзья будь, будьте с нами с вами туда компания туда. Вирекс Если хотите, Вирекс. хотите да, чтобы дальше ваши доходы росли, ваша уверенность в жизни была. Постоянно в 2018 году вступайте в нашу компанию. Добро пожаловать.